Обожаю прикалываться над этими переписками. В каком-то паблике под постом «Зачем хвалить мужика?» Собралась куча женщин, которые сидели и обсуждали. Ну да, правда, зачем хвалить? Что он заслужил, что ли? Естественно, туда влез я и решил оставить свой драгоценный комментарий. За 5 копеек никому из них не нужны о том что мужика хвалить надо за все мужика просто надо хвалить за то что он мужик и за то что он прибил тебе гвоздь и вообще за все и вот тут она мне пишет Руслан тут ты прав раз у мужиков других заслуг нет, как пихать свою пипку, то зачем их сильно огорчать? Пусть они просто примут факт того, что они являются спермобаками и на большее не способны. Я отвечаю, спермобакам быть очень почетным. Вы знаете, есть, существуют в интернете рейтинги спермабаков. Ими, этими рейтингами, одни спермабаки машут перед другими спермабаками, для того, чтобы придавить других спермабаков своим распухшим ЧСВ. К сожалению, женщинам эти рейтинги недоступны с одной лишь целью, чтобы у всех спермабаков были равные шансы. И тут она мне пишет, да как скажешь, какое мне дело до ЧСВ обычных спермобаков. Если так хотят, я же не против, скотинка в хозяйстве пригодится. Ну и разумеется, я ей отвечаю, ребята, на всякую дичь нужно отвечать исключительно дичью. На всякую шизу надо отвечать исключительно большего размеров шизой. Я говорю, ну как какое? У вас есть уникальный шанс научиться зарабатывать много денег, чтобы содержать своего спермабака. спермобака. Спермобак, он создан для прекрасного и в ваших силах обеспечить ему беззаботную жизнь на диване, готовить ему хрючево и покупать пивас. Чем лучше вы прокачаете себя в навыках содержания вашего спермабака, тем выше шанс что на вас клюнет самый жирный, самый пузатый, самый волосатый, ленивый и наглый спермабак. Иногда он вас будет обьюзить, и от этого будет вам счастье. Комментируйте вежливо, господа бояре, Добро пожаловать в секту вежливых комментаторов!